Очень важно стараться максимально и сильно помогать своей семье материально. Старайтесь на первое место ставить ценности семейные и старайтесь для семьи делать как можно больше каких-то свершений. И для мужчины и для женщины, которые живут в одной семье, не должны присутствовать кто-то еще. Они должны сосредоточиться на своих детях, они должны сосредоточиться на том, чтобы сделать как можно больше для семьи, и они должны создать одну мотивационную цель, над которой будет работать и муж, и жена, и когда вырастут дети, еще и дети будут работать. Чтобы вы понимали, так появились семьи Рокфеллеров. Так появились в свое время семьи очень значимых людей, которые до сих пор управляют и социумом, и людьми. Таким образом и происходит формирование и обретение того, что человеку постоянно, как правило, не нужно обретение самого большого алмаза, бриллианта и драгоценности, обретение семьи.